Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим немного о техноблогинге. Многие думают, что это такое увлекательное и беспечное хобби, но по факту зачастую именно обзорщикам, разгонщикам и техноблогерам приходится быть первопроходцами, делать какие-то не очень безопасные вещи, типа разгонов, прошивок, скальпирования и так далее. И все это сопряжено с рисками и в первую очередь конечно же денежными, ибо порой есть вполне весомый шанс навернуть какую-то достаточно дорогую железку и отправить ее в мир иной Итак, в этом видео я расскажу о трех моих эпик фейлах о которых я ранее мало чего рассказывал и которые чуть не стоили мне дорогого железа сразу признаюсь что вдохновило меня видео канала про хай-тек где ребята рассказали о том как они скололи край кристалла процессора за 750 евро но и такое бывает ну что ж, друзья, давайте переходить, собственно, непосредственно к теме сегодняшнего видео. Итак, третье место – это мой процессор i7-7820X. Да, тот самый, который я буквально недавно скальпировал, причем успешно. Но вот то, о чем я вам не рассказал, так это то, что это была вторая попытка скальпа. Еще несколько месяцев назад я пытался сделать то же самое. Я решил сделать простой Delete Tool, то есть устройство для скальпа, из полимерной глины, дабы обезопасить само скальпирование потому что тогда дали Tool платный, он стоил достаточно дорого купить его не было возможности у китайцев к сожалению еще не было но на самом деле ничего не получилось материал оказался не таким прочным как я ожидал ибо я с ним не работал Надеялся, что будет как эпоксидка, в итоге получилась какая-то пластикорезина, короче, не знаю что. Ну да ладно, это не самое страшное. В порыве эмоций я решил скальпануть его по старинке с помощью тисков. Поскольку губки тисков имеют рельефную форму, а снимать их я не догадался, я решил зажать процессор чуть ниже губок, там где металл был ровнее и соответственно как я думал было меньше шансов повредить край процессора но вот беда друзья я не заметил одну вещь которая есть на тисках а именно шов посередине да представьте их делают из двух половинок я тоже только позже уже вспомнил об этом в итоге я не видел что процессор одной стороной уперся в этот шов и вместо скальпа я получил небольшую вмятину на текстолите слава богу что на процессор это никак не повлияло и уже полгода он работает исправно но но до момента невозврата камня за 500 евро было прям очень-очень близко. Ну да ладно, второе место это моя видеокарта RX 580. Провел я значит ее тест, а сделал видео, оно есть на канале. И потом я всерьез озадачился ее таймингами, то есть прошивкой BIOS и так далее. Подобрать хорошие тайминги было сложно и приходилось более десятка раз перепрошивать BIOS карты. И нацать какой-то раз прошивка не получилась, карта стала кирпичом. Позже я, конечно, смог прошить ее, чтобы она распрознавалась виндой и даже работала. Но даже с прошитым родным биосом она отказывалась признавать оригинальные дрова. Хотя с какого перепуга, я на самом деле не знаю. Ну да ладно, я думаю, что эту проблему я еще успею решить. Нужно будет лишь немножко погуглить. Ну и первый мой эпик фейл по масштабу, это вообще шикарно. Называется ни хрен делать что-то в темноте. Еще в начале того года я собирал комп для моей подруги. То видео я вам так и не рассказал, ибо тогда случилось, ну можно сказать непоправимое. Я все хорошо собрал, все работало и крутилось, но были проблемы с виндой. Вроде она встала на диск, но почему-то не стартовала. Я решил подключить жесткий к своему компу и проверить его там. Несколько раз я был вынужден отключать одни жесткие, то есть свои, и включать вот этот вот другой диск, и чтобы облегчить себе задачу и не дергать постоянно SATA разъемы, я просто выключал комп, подключал один из кабелей питания определенной группы жестких дисков прямо из БП, и соответственно запускал удобно просто безопасно но не нужно этого делать друзья в темноте Я, к сожалению был стеснен обстоятельствами а к спящей женой и вот один раз я ткнул кабель питания жесткого в бп нажал на кнопку старт и понял что что-то идет не так да друзья вместо площадки 6 пин на блоке питания я попал в площадку 8 пин не нужно вам объяснять что там разная распиновка и соответственно жесткие ssd диски висит на кабеле получили 12 вольт в самые можно сказать интимные места короче итог был такой ssd на 120 гигабайт от samsung а остался целый невредим но ну, не знаю в рубашке он видимо родился а второй ssd на ветке откручивала mx200 на 200 по -моему, или 300 гигабайт он сгорел сразу его пробило то есть вплоть до корпуса ну а мой жесткий, это WD Red, который я использую сейчас, он потерял контроллер. Его я, конечно, восстановил потом у местных умельцев, но видео со сборкой того злачастного ПК, как вы понимаете, я так и не выложил. Уже просто не хватало никаких сил и желаний. Вот как-то так, друзья. Конечно, в этих случаях виноваты невнимательность, спешка и, возможно, кривизна рук. Но, друзья, это постоянные спонсоры плохого настроения всех техноблогеров, ибо не всегда есть время и не всегда есть нужные условия. Да и просто тестируя 100 железок в год, правила стреляющей палки хоть раз да сработает. Это вы тоже должны понимать. А с вами, как всегда, был Белыч. Делаю и дальше то, что не нужно повторять вам. Измываясь, так сказать, на своим железом, дабы ваше железо было в целости и сохранности вот как то так друзья всем еще раз спасибо жмите на лайки подписывайтесь на канал и всего вам самого-самого наилучшего удачи вам друзья